Что ж, пришло время подарить Водосу пубк. Правда, он об этом еще не знает. Алло, алло, алло, алло, алло, алло. -дай играй, выходи с кораблей. Сейчас. Ч ⁇ там как с кейсами обстоят дела? Нормально. Тут сейчас ЛБЗ типа такое, Там на три слота. Так что я потею. <смех> о, короче, я кое-что нашел. Ты сейчас в Стиме? Uh, Нет. Зайди в Стим. Зайди в как, Чебурик? <смех> так захожу. Ого, у меня присапчики. Чека и повещение. В смысле повещение? Подарок, который или что? Какое повещение? <смех> ну смотрю, <смех> короче. Чего там? Грустится. Чрная! Чубля! <смех> ч, <Че>, богони! <бля? смех> ты ч, бля, бу дал? Постоянная <смех> реакция! <смех> <смех> Ничего! А, нихуя себе! Бля. Ну бля, да нахуя, ёбля, <смех> <Пиздец> <смех> ты нахуя, баный, дурак! Пиздец, даешь! Я. Типа ты хочешь сейчас поиграть? Конечно, ты ч, конечно! Роби. Так, я ну я еще нигера буду делать, да? Не, ну так как хочешь. Я Нигера просто так предложил. Язиака. Я не знаю. а ха ну ч, рано погнали нахуй! баный Понял? Вообще посмотрим. А -а -а. я... Ебать ты орешь! Я потишин сделал, нет? Ну ладно. тут не хватает писти. Стаж отдыхает. Это. Стаж 120 Дакар, блин. вот там красная зона. Тише, тише, Я мастер, я мастер. Так, тихо, типа, я убрал оружие. Как перепоменять? А, да блин, я отвлекся на хвалы Как менять очередь... Очередь? Режим... это... Да, да, да. В. А, Какой В? Б, может? А режим стрельбы Б, да, а режим зрения B. Ну блин, я забыл просто, я хотел переключиться. А, Ой, молодость. блядь, он просто вышел такой, подошел к тебе. Блять, тут кто-то уже был. Возможно, даже есть. Чекаем аккуратно очень. Здесь кто есть, Владос, в моем домике туда есть. Подожди, блядь, где я зашел? Где, где, где? Я Здесь его тиммейт. Ого, пришел, пришел, пришел, пришел, пришел. Пришел, ду, где, где? Обойдет нас Он Вот он, вот он, вот он Я понял Сейчас я его в окно увижу где, где, где, У тебя? Найс! Да. Nice! Просто найс! Nice! Красавчик, все Я лутаю этого, а ты лутай того, который на лестнице Короче, вырываемся в дом Давай Волосы не кафель Где Тем, блядь, Тёма? Найс! Nice. Убивай, убивай, закрывай двери, закрывай двери. Убивай его, закрывай дверь, закрывай дверь. Сзади, сзади, сзади, сзади. Nice. Закрывай дверь, закрывай дверь, закрывай дверь, закрывай дверь. Где? Какой? Бля, сзади, сзади, сзади где-то. Хиля меня, хиля меня, хиля меня. Стой, остановись. Иди, сейчас придет, сейчас придет. Я скажу, если придет. Я, я тоже чикаю. Бля, ты вообще магишь. Ну, ну, ну. <связать> ладно. О! -о, -о! Тма, что такое? Что вы стрельба, Тма? Я кнопки перепутал, сори. А, ну ладно. Да. Он чел бежит. Напряжение, да, Тм. Не стреляй. Ну без специала херово вообще. Воу-воу-воу. Ладно. Упал. Наш патроны кончились, понимаешь? У меня только пистолет остался. Ага. И то без патронов. А, с патронами. На, пои. Не зачем ты спалился? Блин. Да. А смысл? Патронов почти нету, раненые, блин. Я думал, он может сходить чисто на шару его Прикольно, я тебя звук. Окей, я только тебе. Он идет ко мне, он, он чекает меня прямо напротив, понял? Он тебя видит? Да, он, он дверь чекает, он прямо рядом с нами бегает и ждет наверное, пока ты придёшь. Он меня прямо напротив сидит, чекает, понял? Он идет к тебе. А кто чекает? А я ж могу заблокировать проход? Найс! Давай, если успеешь. Easy. Давай, давай, давай, быстрее, ч, быстрее! Успел! А, не успел! Нас, нас, нес, Блять! Я тебя хилял, не успел слышал, как он зашел! Yeah, бер yeah. yeah. Да, дай я хинулась. А, он с спине в не был? Да, он сзади зашел. Собака! А, <плёв> Да-да! Короче, на улицу выйти, смотрите, и пойти уже в зону. Только, знаешь, типа, абстракционизм. Что ты там, я не уверен? МС. Чисто видишь, как граница меняет уже оп, размылись. Да. Там вообще просто пластилин Мазик в гараже стоит. Чек дверь Блять. Блять. твою мать Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. да Видишь? Блять, да. просто сглазил, просто чуть-чуть оставалось до Сейва, ссылка, просто. А -а -а! Он, он в том, он в том доме сидел. Латальевич. Да, да, да, я видел, я видел, я его Сам... прочекал Ну, блин, а оклеван. ты на что ты дальше забегаешь? Ты парень, смотрит на взрыв. Так хорошо, не, не лутай прямо каждую херню. Так, зайди в пару ключевых моментов и беги дальше. Там в конце карьера баги, отлично, все, лутаем весь карьер. В конце карьера баги. Мы успеваем. Броник. А занимать тебя Тут кто-то был. Здесь открыты двери Двери. Дверь. Двери. Дверь двери. мне сделала блядь. Блин. Так, тут бинт. Короче, здесь где-то есть еще так что аккуратней. А, Мэр, там... Мы шлемы нет. а там точно баги <сос> еще, еще стоит. Может, там уж баги уже уехал, пока мы тут бегали. Шлем есть у тебя, чем? Че будет луло, если баги уже уехал. Если реально пока... А тут... бегали, А где ты его были? видел вообще? Да, дверь открыта. Найс! Nice! Он уже уехал. Он вот здесь стоял. Я тебя. Еще кто приехал? Где? Yeah. Вижу, ага, дачу. Где там? именно? Так, выскочил один. Может попробуй с СССР. Один, один, один забежал, второго не видел. Может он всего один. Не факт. Не вижу его, вижу. Зашел за дверь к тебе. Увидел? Изи. Он, он с тиммейтом, он с тиммейтом, я его кнокнул. С тиммейтом, значит второй у меня в доме. Блин, себе... Вот его тиммейт где у тебя? да, они, они, он его Быстрее, быстрее беги сюда он урезает оба за деревом сидят ну чекни, ты должен их увидеть уже <плёк> найс, просто ты минус два дал, почему мне не засчитали ни одного фрага? <плёк> так, Тюма, мы походу спалились давай залутаем их, быстрее обратно в дома найс, почему только мне первый фраг не засчитали, я же его кнопнул. <плёк> или Ничего, потому что он его беда. поднял, только потом ты его убил Скорее всего. Они сидели, короче, тебя чекали, понял? Да, а, потому, потому что я их просто напугал. Блин, я лагаю, пипец, у меня 14 FPS. Да. Я вообще не, не знаю, куда я еду. Я просто рывками а, еду. Ты едешь прямо. И ты уверен? Да. Потому что у меня я вообще верчусь. Вер... Нормально, все под контролем, все под контролем. Я, я стараюсь контролить, но это очень тяжело. Отстреливать будем, кто придет? Да, берешь э, свой... Он. Этот, берешь свою снайперку с максимальным аксом. А сзади ты не, не думаешь, что кто-нибудь придет? Понимаешь, они тропом будут отвлечены. Блин, хреново видно. Лежим, здесь. блядь, в как два дебил. Херово видно, он на боку стоит и нехотно может с той стороны перебежать. Да, это же, это вариант. Вот с чём и Ух ты, блядь! Сука, тёма! Сори. Двое, двое, двое! Ани слева! Давай, давай, давай! Блядь, давай. это... Как они подползли к нам так, что мы их даже не услышали, капец! Я тебе сказал, я за могли. Короче, капец. нахер это. Ч? Нахер эти дропы говорит? Походу нас как-то зачем. что я просто услышал, это граната была, волосы, все что. Где? Хе-хе, я понял. Это фиаско, мне нет. Ни одного оружия нет. оо. Из граната. Можно я его гранату люблю? Ты чекал дома? Найс! Nice! Я его вырубил выстрелом в голову. Сосать. Nice. С двухэтажным чекал. Эээ, в, в двухэтажном доме в окне сидит чувак. Серьёз? Быстрей, Быстрее, быстрее, подними меня. Ты успеешь, ты успеешь, подними. Как? Ты видишь, где я? Беги ко мне, беги ко мне. Он вот в этом доме сидит. Где моя метка? Быстрее успеваешь, успеваешь. Там чел. Поднимай. Он сидит в доме, где моя метка. Понятно. Он бежит к нам, он бежит к нам, мы умерли. Я слышу. Ну так а нахера, что ты не стал не него стрелять? У меня ничего нету, ты что? А, у тебя ничего А, так это Тима перезинялся. Ну а ты что хотел? Ясно. Найс. А так мульта не в зоне. А, пауэр. У. Блин, я не стрелял. Я хью, залагал, блин. я залагал, я хотел его сбить, но я залагал. Это, кстати, те самые чуваки, наверное, были, а может и нет. Я, я не увидел. Воу, чуть серьезно? Ну да, у них прицелы что пудово. что пудово? Блин, а я что-то их не увидел, понял. Потому что ты сидел, размышлял о чем-то там, о мульте, о хуйуйте. И потому что у меня дергается все как... Я не знаю что. Серьезно? Блин, ты гонишь, все, уходим отсюда. Всплывался. Серьезно, мы не сбили, сука, дорожные конусы. Здесь залутано. Ох, ебать. я тут нашел конечно. Сайгу важно. О, x14, ебай. О, oh, 14. Что? X14. Что? X14. Что? Что 14? x 14 нашел. В смысле, x15? Нет, x14. Прицел, x14? Да, ну это как x4, только x14. А, я ждал серьезно. А на лес секундочку он, mush, в доме, он в доме, он в доме, он в доме 19 не хватает Ну Точнее, да. Время уже, я что то не заметил, что уже время жестко. Ну, я говорю, ну давай по фасту сольем, уже. Ну, так Давай какое нибудь мясо пойдём все катки, которые начинают за сослов Давай по фасту сольём и заканчиваются в том числе Да, да, да Сейчас так и будет Давай, блин, кулака... давай с кулаками чего? его забьем, потом пойдем лутаться. А, вот он. Нет, шоу, на 330. А, я чуть подумал там вдалеке у эти пацанки. Там, кстати, вон видишь уазик, стоит вдалеке. Наверное, пацаны на уазику, уазик упали. Ого, он про вкус упал! А нет. Смотри, блин, прям... надо убивать одним ударом. Я чуть тебя не убил, нахер. Я за уазиком ты бункер. бунке, беги, бунке. Ёб тоже. Ёб Ещё... Давай мне скорее. Убери, я не взял. Продумали так, вон он дроп. Ты думаешь, что дроп? Да. Так, готовься стрелять. С чего бы мне пострелили? А куда ты едешь? Там? Где дроп? Справа, а он сзади. Серьезно? Не у у у у Машина. Вижу. не, а в нем все. Давай расстреляем. А будем выскакиваем из машины? Ч ⁇ ты, мальчик, чума. еще заберу маску халат давай вон еще один сзади ух ты что-то я резко это другая тема, это сразу другая тема. окей не встанешь меня не окей чекай чекай чекай кидай тм кидай ну отлично а, давай меня вставай быстрее тут столько всего да, надо утром... Да, -у, -у, -у, -у, -у. У нас есть маскалат. Это огромное преимущество, реально. Особенно в дождь. Особенно И я в одет дождь. Да, они тоже почеркнулись. Почеркнулись. Это была расистская шутка. Ну а что? То ничего не бежит? Нет, это кусты. А что это? Охуенные кусты. Я тебя о чём, я тебя о чем? что это такое, я а? а, окей. Я придумал. Что мне за 40 времени. Если мне, конечно, получится сейчас провернуть такой трюк. Крош. Настя, получилось запрыгнуть. Да, на идти... идут бегут чуваки по полю прямо. Где? По какому полю? По какому полю? А, не, иди? Нет, бегут. Не пойму где. На СВ. Минус один. На СВ? Один по мне стреляет. Не пойму где он говорит На С. И, На С понял. Близко. Уже близко, возле нашей Нивы. Быстрее, быстрее, быстрее, добегает уже. Блин, ну, уехал в Ниве Нет, не уехал. Ты уехал. Уехался, уехал тем. Чем? Боже, я его, я его не убил взрывом, как? Он возле взрыва взорванной машины, Ладос! Вижу, вижу, вижу. На не вижу где, он за, его, он... за взорванной машиной прячется. Я понял. Пополз. Пополз? Куда он пополз, сука? В, в гроб. Он Нет. Я ранен и сильно. Это он тоже ждает? Да, он меня чекает. Он за машиной стоит. Да? Чекает меня, да? да, да. Побежал я к нам. Бежит дам. к нам. Бежит к нам. Нет, где? А, вижу. Ну, ребята, ну, тут вообще чудная. Блин, я не могу. Есть. Найс, все, Можем залутать их, в принципе, успеем. Побежать. А, за на нахер. Я давай, вообще костой. Я, я только одного смог выбить с винтовки. Боже мой. Найс, в маскалате типа, пью энергетика вообще, Найс такой. <laughs> Бля, мы, как, мы, вообще... мы, мы такие... Мы такие... Мы такие... <laughs> Четткая банда. Мы такие... <laughs> Ты видел какой у меня этот. Э... Банданы. Да. Один а ты такой взял. На ты взял, чела. Что, наверное? Там машина у нас сзади внизу была, я видел. Она уже ну, скрылась с ним, видел. Из-за -из... Ладос, я что умер. Ты? ты умер? Я умер. Подними меня. От просто. чего? Я не от знаю. Чего? Я просто взял и Бас... потерял сознание от падения. еще не было? Нет, я просто умер, потому что попытался лечь. Стой. Давай быстрее. Потому быстрей. что видишь? Склон какой, видишь? Nice. У есть? Э -э -э, аптечки есть, аптечки есть, есть, есть, есть, есть, и есть, есть, несы. Сейчас закинем, пойдем дальше. Да, одна только. Скинь одну, если есть лишние. Тихо, я, пожалуй, не буду ложиться. Тихо, тихо, чекаю. Никого не вижу. Где ты? Ляш, Вижу, чувака. Сейчас сн 24 штейп попробую убить. Под камень, Чем? Блять, это что он такой меткий дерзкий, смысл смысле? А! Давай ты, дурында. Ну ладно. О -о. он убежал за дома. А нет, он ползет. Где? Чем, ты видишь ее? Есть, минус. Пошли дальше. Пошли дальше. Где то есть, и слева, блин, я справа. Здесь еще один Там чувак его... где-то. Здесь еще один, один чувак. Дорогу. Один еще да. чувак, где-то в домах. Сейчас уже тут может... здесь машины это не имеет никакого значения. Он может в этой лежать, сидеть в машине. Вот именно чекаем все. Так, а вот с этого момента поползли. Вот до меня добегай и ползим, ползем. Ползем. До меня добегай. Добеги да ты встань, встань ты в полный дробь, блин, сдолбал. А нафиг надо. Быстрее так будет. А попол... Это попол... Стоп, это, это чувак лежит или это труп? Вот я человек. Тихо-тихо, -ти замни, замни, замни. Замни, я чекну, это труп или чувак? Это труп. Зайдем, Вижу. Вышка! Он меня нашел! Там еще один чувак, зависит сзади вышки, сзади вышки, чувак! Он меня чекает, он меня чекает. Он гранат у меня кинул. Сука. Ааа! А! Ну как так? Человек... А как, блять, не увидели, блин? Я ж чекал вышку, там никого нет, не волну! Он сзади, сзади бежал я блин и как он меня увидел в камуфляжке я же полз, блин, я понял, если бы они тебя увидели но увидели первым почему-то меня что за херня пафастую соемнуш whilst... так, угадай, блин, че? два сделал? да это был, это был, это самый изи лут в нашей жизни пожалуйста Ой, <Kurd Dreams> some <toolkit> <Idol civicümüz> боже, коряк! О oh, боже, я не зря брал патронтаж для коряка. Кам! Хилый потратил. Хоть одна аптечка есть? Ага. Хорошо. Одна. Поухтинм. Тихо, -мо, тихо. Нам пипец. Ну ты делаешь. Давай, давай, давай. Ну да, это не GTA. Ее взорвать хочешь? А, перевер. Она перевернется? Ну давай. еще хуже. Она <связывается> перевернулась. <связывается> <связывается> ну ч, готов? Да. Готов посраться за дроб? Давай. У меня два дробовика, давай и.. <связывается> Просто если я с одного стреляю, бам! Просто, знаешь, такой. Воу. <связывается> с лут... Быстро лутаемся и выходим нахуй. Эй, Что тут? Что? У, уходим. Как можно Давай было мы быстрее идем. нас! Так он пока летел, блин, мы ель доехали. Блин, мы приехали буквально. Ой! Все-таки походили потеряли чуть-чуть хп, блин. Так а нам громко и не надо. Я в смысле уже ни с кем не месимся. Баги едет, Баги едет! Где? Там Ух перед ты, нами, а стреляй что? по ним, ало! Почему я, я не могу стрелять? что правую кнопку нажми дебил я не могу слушай а, с дробовиков есть. нельзя с дробовиков нельзя какой я с эмкой в руках аллоо а тогда не знаю что простите бля что вот я пистолет могу достать лол nice. а эмкунь чё странно птиц там дробь да Смотри. я к нему и еду а он че в воде лоу. он что за зоной Получается, да. Да-да-да, он за зону, Тём. Да, тем. Нахер надо. Селяйся. Я поехал. <клёх> ну давай, газуй. Я буду тебя ждать. <клёх> Моток только достань из воды, пожалуйста. Ой, если они не будут взрывать, <клёх> мотик. Да чё, его уносит, лол. Тем, ты там скоро? Да. Я нашел МК-14, я нашел шприц с адреналином, быстрее, быстрее, я нашел патроны, третий рюкзак. Да-да-да, я уже сажусь в лодку, неси, я успеваю. А, надо же еще доехать до зоны. Ну блин, посмотри, что, посмотри, что у меня за спиной. МК-14, сука, это такая хренная вещь. Теперь не слишком именно с этим МК-14. Самое интересное, это же снайперка, а у меня как раз обвес на снайперку был. Ну, вот, все, давай, сейчас отлично все будет. Так, вопрос только куда ехать. Сейчас я химюсь. Так, я вижу Азик без колес вот в тех домах. Вижу, чувака бежит прям по полю. Сейчас попробую подняться. Где стреляет? Ты ебал, что Хе -хе. Громко. Познакомься с МК-14, братишка. Нихера себе, ну -то. Только я не попадаю нихера, потому что я косой дебил. Я кнукнул его, где его тиммейт, мне интересно. Чекай все. А, вон он. Вон челики бегут, видишь? А, это он? Это ползет, чувак. А, вижу. На С, на С. Вижу, вижу. Это, это его тиммейт. Ебошь. Попал, Ой. Ну чё там? Где он? Я его потерял. А вон... Ну меня справа убили! Упал, какого права? Здесь, здесь, на N, на N, на N чувак пришёл, на N чувак за камнем сидит. Быстрее убей его, шанс есть, на N за камнем сидит. Да, прямо да, перед тобой, я, прямо я, перед тобой за прям... камнем, за камнем, за камнем. Все, убивай его. Я прошу, камер. прошу, убей его. Каким камнем, бля, ты... А, я понял, за вот этим большим? Да. Он там сидит до сих пор. Нет, ушел. Обходи тебя с воды. Дай, поднимай меня, поднимай меня, поднимай меня, быстрее, это а он, он был один, он был один, он был я один. Я понял, я его уже убил. Стой! фу бля Там ты красавчик стоп, ты, крас... бля. ты какой раз уже спасаешь мою задницу сука ты задолбал спасать мою задницу я все бинты выкинул блин у меня бинтов нету есть винты, сколько у тебя винтов? Сейчас, штук здесь есть отлично пять штук не дай и на... ой на лозона сошлась посмотри на эту пиздец бля нам придется уйти вот этот камень опасный ух ты сука на вот и чекай его больше всех а машину нашел нихера хера себе нам уже обойти надо тёмки Шал снизу это мотик. А, нет, это пусто. Тм. Что это? Это мотоцикл, Тм. Давай свалим. Это на тот чел на нем приехал. Д Давай свалим, пока есть шанс. Давай. Потому что я ни, ко ни по кому попасть, сука, не могу. Тебя справа чекай. Угу, я чекаю справа. Тут еще эта сараюшка, видишь? Чувак справа есть! Далеко? Бежит от домиков! Вырубил. его тиммейт где-то пошли в зону, в зону, в зону, в зону чекай те дома, два домика на... два домика на СВ на, там, там Тима, там Тима там Тима на СВ да, сейчас нужно засесть и встретить их по-любому так тут никого нету так один поднимает другого, я просто не вижу их Очень проблема на СВ на СВ вот эти два домика, видишь, 240 ого там два тела два тела а, убил тиммейт его не поднял значит его тиммейт где-то шляется вот в чем проблема кстати мы могли наш мотоцикл забрать у нас же тоже мотоцикл был причем живой да погнать надо надо надо я просто чекаю сейчас там чувак бежит вот вот чему я сейчас стреляю по нему, это по нему стреляют а, сейчас я помогу его где? убить а его убили уже в домах есть чувак с мини 14 и с прицелами в этом доме на вот это где то в домах где точно хер его знает в этих трех домах? да близко вот слышишь он стреляет? а вон он на это на балконе. Чекаешь? Вижу, вижу. Баблин. Пошли, пошли, убивать надо, убивать надо, убивать надо, по-любому. Пошли, быстро, быстро, на него, на давай, него. Ох, чекает Кидаю ему гранату. Давай. Блин, не докинул. Херо я кинул. И там его тиммейт, тоже с мини-14 походу. Тихо, тихо, тихо. Сейчас может нас спалиться. Он выпрыгнул, он выпрыгнул. Найс. Фил. Его тиммейт в доме. Пошли, надо рашить его. Стой, подожди, он сам вылезет. В зону, зону, зону, заходи. Пойдем. Очень Я не пойму, что он подожди-ка. Где? Вон Где? Покажи. Сука, это он, блин. Где? Вон, лежит прям в поле. Уползай, уползай, уползай, уползай. Уполз, уполз, уполз. там. Не вижу его, не вижу его, сори. Там увидишь его, как вылезешь, прям увидишь, в мыле прям. Где примерно? Хотя бы направление скажи, цифру. Эээ, сто сто шестьдесят пять. По идее. и энергетиками закидывайся. Быстречок бежит! По полю бежит! Понял, Смотри что? внимательно! 100, 150 е. Сейчас чел из дома выбежит. Чекай, чекай, поле. И. Блин. 10 секунд. Кинь коктейль молотова в, в, в дверь. В окно, в окно, в окно, в окно, в окно. Вот это в самое дальнее окно. Вот возле двери, которое. Вот это вот? Да, кидай, быстрей. Все, и уходим. Как-нибудь. Уходим, уходим, блин, у меня шлема нет, херово. Он на балконе! Где? На балконе прямо сидит. Блин, чел в поле, понимаешь? Да! Сука. Дым, дым, дым, что за дым? Это чел в поле кинул дым. Сука. Он же тут близко, понимаешь? Давай подожмемся, под эти... Сюда вот. Он где? умер. Где? Чувак в доме умер. Остался чувак в поле. Вон он, я вижу его. Хиляемся, хиляемся, а -а я его где вижу. Где, -то, где, -то, где, -то. Вон он в кусту лежит. Хиляемся, хиляемся, мы в зоне. Он в кусту, я его вижу, все, я сейчас его спокойно убью, не ссы. Я его сейчас спокойно убью. Не спеши, потихоньку. Так, сейчас он только отхилится по максимуму, потому что иначе мы не жопаем. скажи мне, я муж тоже че. Он в кусту на 120, прямо куст на развилке. Левый куст на развилке. Видишь развилка трактная? Понял, вижу, вижу, вижу. Ты уверен? Да, наверное. Так, друзья, херово. Так, вон он, вон он, вон он. давай, чем, добивай. Найс! Бич, бич, бич, я сука, да. Боже, как просто долго меня ждал этого. Просто я злобил внимание. И да. Бомбить. Вот это, вот это темплей, вот это темплей. Тот чувак просто засал выходить из дома и умер в нем, бич. Да, да, да. Все отлично. Ууу. Но МК Сколько 14, МК 14 на просто квадро обеспечило. Сколько Ох. ты бойных получил? 750. 600, 600, 600. Сколько? 677. А я по 877. У тебя два фрага? <свес> У <меня три>. Да. <свес> Отлично. Салану пусть яду. Капо, донимоки кануи! Минус два изи. Ты два сделал? Да.